Природа вновь Сменила свою масть. Цыганка осень В юбочках лоскутных, На картах кинь. Как не сойти с ума От липкой грусти? Дай совет мне путный. Сроднилась грусть С душой моей навек, Став для нее Привенчанной сестрою. Скажи, цыганка, где тот имя рек, о ком невыносима грусть порою? Отвороти, дай действенный рецепт, чтобы помог от грусти откреститься. Ответь, как на пороге мудрых лет могла я так под девичьей влюбиться? О, эта грусть, соднящий ком в груди! От горьких чувств любви неразделенной Мой разум в крик Не жди его, не жди Но сердце остается непреклонным Так разложи таро, цыганка Пусть пестрит колода на аллеях сада И, может быть, навязчивая грусть Не выпадет в таинственном раскладе я не жалею осень ни о чем. Судьба, могу и с ней ярьезно спорить. Но эта грусть, безмерная о нем, подобна лишь неизлечимой хворе. Быть может через года без лишних слов грусть о любви я вспомню с умилением. Ведь все же безответная любовь была моим печальным вдохновением.